Приветствую вас, друзья! Сегодня я решила сделать такой небольшой анализ гороскопа Зеленского. Кому будет интересно, я сразу говорю, что я делаю без каких-либо суперглубоких исследований, основываясь на том времени рождения, которое было указано им самим. Где-то на встрече он сказал, что он родился 2 часа дня. И хочу посмотреть его совместимость с Украиной. Может быть, еще немножко гляну его соляр на этот год. У него был один, недавно день рождения. Возможно, это будет кому-то интересно. И предупреждаю, что я буду это делать абсолютно отстраненно, без каких-либо симпатий, антипатий. сугубо в информационных целях, кому это будет интересно. Итак, он родился по его словам, 2 часа дня в Кривом Роге, 25 января 1978 году. Асцендент попадает на Близнецы. Близнецы как правило, говорят о том, что человек будет очень дружелюбным, очень общительным и очень коммуникабельным. Учитывая, что Юпитер у него находится в первом доме, это признак того, что человек будет очень открытым и настроен на расширение своей, значимости своей собственной личности. Дело в том, что у него здесь Юпитер ретроградный, а ретроградность говорит о том, что успех ему при, при, к нему придет в достаточно уже зрелом возрасте, после 35-37 лет также здесь рядышком есть лилит лилит находится в первом градусе рака она может указывать на некоторые кармические проблемы по роду возможно в прошлом, были, в прошлом воплощении имеется в виду у него были какие-то долги перед своим родом и в этом воплощении в данном у него будет необходимость что-то исправлять Теперь как он зарабатывает деньги, смотрим на его второй дом. Управитель второго это Луна. Луна находится в его третьем, рядышком четвертом. Ну, чаще всего такое положение бывает у людей, которые работают сами на себя, и обязательно заработок связан с общением. Луна находится во льве, лев это яркость, это театральность, это умение. Ну, во-первых, желание быть на виду, желание быть известным и умение показать ярко свои творческие способности. В, да, управитель первого дома, который еще является его, ну, знаете, а, а, а, ну, скажем так, аналогом. Вот его личности, он находится у него в восьмом доме в Козероге. Это очень серьезное положение. Меркуриан также еще отвечает за общение, за коммуникации. Можно сказать, что этот человек умеет договариваться, его мысль и мышление четкое. Он прекрасно понимает, что он делает, прекрасно умеет строить стратегии, особенно в отношении до других ресурсов, ресурсов других людей. В третьем доме у него Марс ретроградный. Марс ретроградный очень часто говорит о том, что, причем он находится в критическом градусе в первом, и это признак того, что человек может быть очень активным, но активность его направлена внутрь. Ретро — это внутрь, внутрь себя. То есть я думаю, что он в отношении себя очень требовательный. И может даже быть какая-то внутрь себя направленная агрессия может сам себя за что-то ругать, сам себя за что-то критиковать. Ну, с какой целью, посмотрим чуть. Ну, я думаю, что это в большей степени будет касаться, либо касается уже в жизни того, чтобы достичь чего-то большего, чем то, что у него уже есть. Четвертый дом у него во льве. Это говорит о том, ну это дом семья, это говорит о том, что он будет стараться, чтобы его семья жила в достатке, чтобы это было престижно, роскошно, чтобы это было красиво и по-светски. Также у него в четвертом доме Сатурн. Сатурн очень часто указывает старших членов нашей семьи не знаю росли он там с бабушкой с дедушкой но однозначно у него было строгое воспитание скорее всего я думаю со стороны отца мать здесь более такая яркая личность творческая я думаю что вот его творческие таланты они больше пошли по материнской линии чем по отцовской сатурн он еще отвечает за умение Твердо стоят на ногах. А вот ретро Сатурн он указывает на то, что у, может быть некоторая у него вот внутренняя неуверенность в себе. Немножко слабоват внутренний стержень. Но он прорабатывается, и как правило, это уже во второй половине жизни, ну, или в третьей, человек уже становится более сильным, более решительным. Если извлекает из жизни определенные уроки. Также Сатурн, находясь в Деве, говорит о том, что он уделяет очень много внимания различным мелочам. Он умеет все хорошо анализировать. И это является его одним из самых положительных качеств. Пятый дом. Ну, здесь любовь в дети. Я не буду его, на нем слишком акцентировать внимание. Здесь просто... Указание на то, что его взаимоотношения с любыми людьми, они больше носят, знаете, такой практичный, постоянный характер. Главная надежность и забота. Здесь у него вот еще также находится ретроградный Плутон, находится узел. Его задача в этой жизни – размножаться и заниматься творчеством. Также очень важно любить Здесь прорабатывается у него любовь. Любовь к самому партнеру Для него важно быть в партнерстве по его кармическим задачам. И здесь еще есть указание на то, что партнер может его очень сильно трансформировать. Сделать из него совершенно другую личность. Или благодаря партнеру любви он трансформируется и становится другим человеком. По работе. Значит, здесь скорпион и уран. То есть это что-то может быть неожиданно, нетипичной обычной профессии, необходимость быть оригинальным, даже жестким в каких-то событиях и также жестким со своими сотрудниками, со служивцами. Аспект от урана к Луне указывает на то, что он может быть импульсивен в своих действиях с ними, но Луна делает шикарный аспект Нептуну. Нептун у него находится рядышком седьмым домом партнерства. Нептун очень сильный, он указывает на глубокую духовность человека, на умение сопереживать, сочувствовать. В общем-то, мораль у него присутствует достаточно такая широкая мораль. С широкими границами, скажем правильно. Ну, плюс глубокая духовность, очень тонкая интуиция. Ему многое приходит в сознание, в понимание того, как правильно действовать, исходя из моральных соображений. И я могу сказать точно, что этот человек, он очень великодушный, он доброжелательный очень оптимистичный и человеколюбивый, человечный, по седьмому дому, значит здесь идет как и партнеры, которых он к себе притягивает, так и враги, ну по партнерам, это могут быть иностранцы, с ними ему легче всего, устанавливать контакты, но если говорить о врагах, это тоже враги издалека. Также это могут быть люди скользкие, которых очень трудно, даже не просто скользкие, а, наверное, люди в чем-то, знаете, такие слишком идеали, идеализирующие что-то свое идеализирующее свое значение, которое слишком много придает значения своей собственной идеологии, своим собственным взглядом на жизнь. Так, восьмой дом Мы уже смотрели. Это дом чужих денег, Козерог. Здесь он имеет аккуратное отношение к чужим ресурсам. Теперь сфера за границей. Здесь очень интересно то, что находится его Солнце и Венера в соединении. О чем это говорит? Венера в сердце солнце это признак того что этот человек очень дружелюбен он хочет светить он хочет нравиться возможно для этого могут требоваться для него какие-то экстравагантные способы и также это аспект обаяния и учитывая, что девятый дом у нас связан за границей, это значит, что его главное направление в творческой реализации оно может быть связано с заграницей, со всем, что далеко, со всем, что высоко. Тем более, что десятый дом в, тоже водолеи. это что-то необычное, оригинальное, должно быть связано с его карьерой. Друзьям очень такое трепетное, нежное отношение. Но здесь у него южный узел, а это признак того, что уже здесь карма по дружбе, по коллективам, она отработана. И важно больше внимания уделять своим близким, тем, кого он любит. Двенадцатый дом в Тельце, управитель Венера, Венера в девятом. Ну, я думаю, что это может быть много каких-то друзей, тайных связей, тайных организаций, связанных с заграницей, но не обязательно, здесь могут быть и, и, так сказать, еще указания на хорошее высшее образование, которое он получил, ну, на, и также на умение преподнести себя. Теперь, если так проанализировать заполненность сфер, то он в большей степени, 70% планет внизу, значит в большей степени человек ориентирован на своих близких, на все то, что он считает своим родным, дорогим и хочет для них благополучия. Я могу сказать, что социальные планеты, ну то есть его реализация в социуме она есть по солнцу, но все-таки в душе он жаждет того, чтобы было хорошо всем тем, кого он любит, и всем тем, кого он считает своей семьей кем он дорожит по его лидерским качествам я смотрю что здесь 20 процентов сейчас я смотрю кардинальном кресте и 40 в огне значит 60 фиксировано это человек максимально постоянен значит в нем максимально проигрываются такие стихии как лев это умение быть лидером добиваться поставленных целей он настроен на очень тяжелый способен на очень тяжелый кропотливый труд тяжелую работу и 40 процентов воздухе это конечно все связано с разговорным жанром он умеет сумеет найти выход и договориться в самой сложной ситуации учитывая что 70 процентов планет находится в западной полусфере этот человек очень зависим от окружающего мнения от партнерства в целом то есть для него то самое главное его реализация, она должна быть связана с партнерством и сотрудничеством с другими. А теперь давайте посмотрим, что для него Украина, как он к ней относится. Представим, что она ну, человек, например. Его значит первый дом попадает ее пятый, это любовь. Я думаю, что Украина его воспринимает как человека, который ее любит, вполне естественно. Ее шестой дом работы и здоровья попадает в его первым. Значит, его задача это заботиться о ней и работать на нее. Ее седьмой дом в его втором. Но на самом деле здесь выглядит, что она... От нее может зависеть его финансы, его финансовая сфера. Причем это для него уже идет по карме отработанная точка. И для него важно не столько брать от нее, сколько отдавать. Это по кармической задаче. От взаимодействия с данным субъектом у него могут быть проблемы, в том числе и которые могут привести к потере авторитета. Так, девятый в пятом, ну это могут быть э, как раз указания на то, что, э, может, как-то ну, дальние, дальние связи, дальние дороги могут переносить ему какие-то очень важные э, ну, удовольствия, скажем так. Удовольствие, да, удовольствие, праздник. И десятый в его шестом. Ну, это четкое указание на то, что да, страна может повлиять на него очень серьезным образом. Здесь Плутон в точном практически соединении с Ураном, а это значит, что он может трансформировать его сферу, связанную с его работой, деятельностью, то есть здесь идут очень важные перемены, преображения, трансформации. Он может принести вдохновение, какое-то новое видение будущей перспективы развития в стране. Дать какое-то новое ну, направление видения будущего развития страны. Ну, достаточно интересный аспект. И смотрим дальше. Пер... Ага, почему первый, если тут у нас одиннадцатый, это кто с ним дружит. Ну, это в основном, конечно, люди издалека, иностранцы, его друзья. Теперь двенадцатый в его седьмом. Здесь много может быть тайн, связанных со страной. Как тайные компаньоны, тайное сотрудничество. Порой что-то неожиданное может здесь возникать. Так, асцендент. Первый дом страны попадает в его восьмой. Но это опасное вообще-то соединение. Опасное здесь такие... И тут планеты, и они под таким напряжением находятся, знаете, как борьба. Получается, что Украина, она может его как-то трансформировать, что-то в нем изменить. Но по сути, она создает для него опасность. Да. Здесь еще и Лилит. Лилит искушает. Опасность с чем связана? По Козерогу опасность от власти от каких-то неправильно принятых решений, неправильно принятых законов. Ее второй дом денег в его десятом получается, что приходит. То есть его финансы страны зависят от его... Его статуса, наверное, так это может быть. Ну и плюс еще много контактов, много друзей, контактов, поедок, передвижений и все это дружеские контакты. Взаимодействие со страной у него достаточно сложные. В первую очередь здесь... Ну, не в первое, а вообще важно обратить внимание на его личный Плутон. Он у него в пятом доме, знаете, как праздник, развлечение. То есть как будто бы ему нужно перестать быть человеком, который развлекает. Стать более серьезным, трансформироваться в этом своем качестве. В совершенно новый образ. Также здесь есть указание на необходимость перемен, реформ очень важных. И Луна, Луна, но ну это еще и народ Украины, она находится в точном соединении с его десятым домом, с высшей точкой гороскопа. Это, знаете, как указательно то, что... От людей, от общества будет зависеть его карьера. То есть люди как будто бы могут проявлять заботу. И причем это такая нестабильная достаточно ситуация. Плюс еще у него Луна находится, страны и, и, и своя родная Луна находится в оппозиции. Это некоторое напряжение оно может притягивать, оно может проигрываться совершенно по разному. Оно, с одной стороны, может дать резкие, резкое притяжение друг к другу, а с другой, наоборот, резкое отторжение. Тут по этой луне очень трудно судить о том, насколько. Они друг с другом но сочетаются. Ну, видите, здесь есть оппозиция к Сатурну, хотя она уже достаточно широкая, но все же есть. То есть это, знаете, признак того, что он может несколько хладнокровно относиться к самим людям, населению. Но секстир к Нептуну вытягивает этот аспект и Луна к Юпитеру все-таки здесь... Уступает место в большей степени искренность, дружелюбие, желание все-таки помочь, желание что-то сделать, вывести народ из сложной ситуации. Сатурн в оппозиции к его Марсу практически точный. Обе планеты ретроградные. Это может быть попытка вывести страну из какого-то положения, которое, на его взгляд, является уже изжившим себя. Ну, Насколько у него получится, посмотрим. В будущем время покажет. В любом случае, я думаю, что Украина... Украине требуется пересмотр Конституции, изменения, внесение туда каких-то изменений для того, чтобы немножко изменилась дата, потому что ну, не немножко вообще изменилась дата создания государственности, поскольку та, которая есть, она не очень благоприятная. Я буквально вот пару слов могу не сказать, учитывая, что ее. сейчас. Учитывая, что ее личные планеты Венера, которая отвечает за финансы Юпитера, в соединении означает удачу, но они находятся здесь в седьмом доме, то вероятнее всего, что она всегда будет зависима от денег других партнеров и вообще тема денег по ретроградности она всегда здесь будет как-то ну, то есть она не проработана. Всегда будет какая-то проблема, всегда будет чего-то не хватать. И Марс в 9-8 опасности, тоже здесь не очень хорошо. И сам по себе асцендент здесь, и Лилит, и Нептун, то здесь что-то происходит в сознании страны, постоянно, вот, знаете, в её... и такое ощущение, что ее видит не такой, какой она есть на самом деле, вот как будто выпускает пыль в глаза. То здесь ну, много нюансов. И плюс еще положение узлов, тоже не очень благоприятное для партнерства. Ну, лучше было бы внести изменения, конечно. Ну и буквально тут пару слов о его соляре. То есть это у него был недавно день рождения, 25-го. И совсем-совсем парочку слов. Я только лишь самое яркое хочу посмотреть. Значит, здесь у него солярная лилит в точном соединении практически. Здесь меньше 1 градуса разница. С, ну, в один градус, с его Марсом, второй дом накладывается на третий, вы знаете, так, второй, третий, как будто бы он будет очень яростно отстаивать ресурсы, борьба за ресурсы, борьба за то, чтобы быть. Плутон находится на границе 9, то есть он практически уже выходит из его 8 дома опасности, а это значит, что это год уже таких последних качественных трансформаций, преобразований в его жизни. Так, Марс из Соляра попадает, его 12, 12, 12, в общем, здесь еще все-таки будут какие-то тайные скрытые происки врагов. Напряжение сохраняется, но если посмотреть на Марс, он у него имеет все благоприятные аспекты. Есть шанс на победу. Такое впечатление, что его активность она может быть в некоторой мере завуалирована самое интересное это вот Сатурн в соединении с Венерой это достаточно серьезный такой аспект говорящий о том, как про то, что пытаются удержать ресурсы и правильно их использовать, вот он у него будет находиться в десятом доме сейчас посмотрим какие тут есть аспекты в принципе, так, оппозиция к Сатурну, да она сохраняется и тригон к Юпитеру но я думаю, что ему удастся что-то сделать очень важное но слишком тяжелой ценой, ценой серьезных потерь потому что здесь еще Венера а Венера она в оппозиции к Сатурну говорит о том что год может быть ну, связан с такими знаете глубокими эмоциональными потрясениями и финансовыми потерями вот знаете как отчуждение может быть грусть, печаль еще часто вот такое положение бывает, когда человек полностью меняет свое окружение. Вот вообще полностью. Оно не такое, как было до того. Жизнь прежней уже не будет. Здесь мы еще смотрим, у него по десятому идет Луна с Нептуном. Давайте посмотрим аспект. Так, вроде как тут только Нептун к Юпитеру. Но меня больше интересует Луна. Луна дает некоторую шаткость позиции изменения. Но опять же, здесь идет изменение, скорее всего, в его ближайшем окружении, с тем коллективом, с которым он работает. Интересно, что здесь хотя и расходящийся, но все же аспект от Солнца есть к его Марсу. То есть он будет еще в оппозиции к Клелит тоже. Марс в оппозиции к Лилит. Здесь какое-то очень сильное искушение, может быть. Искушение, борьба. И вижу очень много контактов. Контактов, общения. Год вообще очень беспокойный, напряженный. Я прям не чувствую, чтобы он здесь расслабился ни на секунду. Глубже смотреть пока не буду. Цели такой у меня нет. Надеюсь, что этот анализ был вам интересен. Подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте ваши лайки, комментируйте, только будьте, пожалуйста, вежливы в комментариях и до встречи в следующих прогнозах.